Благодарю проголосаю кто задал на поездку, прошу голосовать. Единогласный. Первый вопрос. О а графиках распределения периода времени печатных вещей, предоставляемых различным региональным и центральным государственным органам радиовещания, а также региональным государственным периодическим печатным изданиям политическим политическим партиям, выдвинувшимся зарегистрированным в, в Центральной избирательной комиссии федеральный список кандидатов, зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Госдумы, сигнал созывом избирательного объединения. Уважаемые коллеги, 15-18 августа прошли жеребьевки бесплатного эфира на площади, в Печатной площади по Думе, в принимали участие три телеканала, три радиоканала, 18 печатных периодических изданий собранию три телеканала три радиоканала а формат времени а, следующий что а, предоставляется бесплатное переднее время по думе в том числе дебаты на, на теле и радиоканалах по законодательному собранию дебаты только на телеканале Санкт-Петербург должны пройти 14, -го. 14, -го день. 14 а, сентября в 16 часов. В жеребьевках принимали участие все Время печатной площадь, как вытянутые, могут ее использовать в материалах и в качестве депутатов законодательного собрания. Вам предлагается проект решения проект постановления к нему предложения. Предложение вот в таком виде сегодня подготовило управление ФАСМИ, по дело для нас новое. Поэтому до конца сегодняшнего дня надеемся, что скорректируем те цифры, которые здесь указаны, чтобы не было отпечаток и ошибок, и в интернете я также членам комиссии разнести вот протокол Поэтому я предлагаю принять с того, что заработаем в графике. Вопросы, предложения? Да, да правильно. Протокольно запрещения? Еще тише скажите, как Да, не, не слышно. Да, что? Что? Кто за данным проектом постановления вот с такой формулировкой добавить? Паша Голосовна. Дмитрий Валерьевич. Я в главном. Диана Второй вопрос о порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования избирательных печатков в день голосования 18 сентября. Да, уважаемые коллеги, предлагаю, что в саму избирательную комиссию. В течение одного рабочего дня мы перенаправим это кДС Мойного и не более чем через 5 суток, то есть это гораздо раньше может осуществиться, но если будет большое, большая потребность и загруженность, максимум это 5 суток будет осуществляться запись. и утвердить Вопросы, пожалуйста. Кто задан на постановления? постановление, прошу вас. Незиногласно принято. Третий вопрос о изменения изменений в постановление Санкт-Петербургской предприятий комиссии 9 августа о методических рекомендациях и порядка замена предприятий комиссии с наблюдателями на выборах Верно, <связывая> да, в деле. некоторых в, в, мы в праве, а, что на мы Нам в общем, показала с точки зрения несоответствия Мы согласились и внесли изменения. Однако вот можно сейчас в процессе рабочих Мы расширяем, да, расширяем печень и на самом по деле... А по 3.6 как было, так, как стало? По 3.6 у нас там был императив, нам показалось, что мы писали. Леонидов, извините, я просто лишь В Галионидова, да. Они полагают, что на еще требуют некоторые редакции. Поэтому предлагается принять постановление в части двух пунктов изложить новые редакции, а пункт 3.6 поднять за основу и внести еще. Все же, как было и не стало, что поменялось? А, У меня, как, хру, а... Это же не главное. Не как будет. было так стало, поменялось. А Если могу открыть, вы Как вы готовитесь, Дмитрий Юрьевич, к совещанию? Дмитрий Юрьевич получил папку высшивой группы. Я спрашиваю, как было как стало. Потом Что Было 3-6 наблюдателей, у них препятствовать работе юристов. Препятствовать работе комиссии следует понимать действие наблюдателя. Препятствующие работе комиссии осуществляют установленные законы функций по организации в голосов в составлении протокола об итогах голосования. Высказываем наблюдателям претензии к работе избирательной комиссии составления актов обращения лежало фото, фото и видео съёмки и перемещения наблюдателя в пределах помещения не являются препятствием работе комиссии, если при этом не нарушается общественный порядок в помещении для голосования и голосования. Это как было? Это как было? Было. Это было. А стало. стало в качестве признаков воспрепятств рассматр... Могут он рассматривать он он создание препятств. препятствий. Ну, перечень того, Обращаюсь. Обращаюсь. Обращаюсь. Обращаюсь. Обращаюсь. Обращаюсь. Обращаюсь. Обращаюсь. Обращаюсь. Обращаюсь. Обращаюсь. Обращаюсь. Обращаюсь. Обращаюсь. Обращаюсь. Ну, по поводу а, вот, решения, даже честно говоря. Конечно, это будет намного ну, лучше, да. лучше. А по сути, то же самое. Же самое. Ну, просто хотелось бы обратить внимание на коллег, что у нас законодательство в своей конкретной формулировке вообще не устанавливает понятие воспрепятствования. Санкт-Петербургская избирательная комиссия планирует своим решением ввести новый термин. Как я предполагаю, в прокуратуре в том числе и поэтому могут возникать вопросы. Нету в законе понятия распрепятствований в принципе. поэтому я лично, например, с точки зрения правовой позиции, в принципе, противнику введения такого термина. Мы с вами решением комиссии не можем ввести новую норму, которая отсутствует как в федеральном, так и в городском законодательстве. Это личное мнение, Алексей. Да, я смотрю. Да, насчет того, что нет такого. Такая норма на самом деле есть, Конечно, есть. статья 569, да, да, да, да. да. да. за это можно привлечь. А мы хотим решением комиссии, давать как. Нет. Нет. А мы, мы не проходим, мы позволите вас, мы позволим маленьким Я как раз вижу, вижу в этом, так сказать, необходимость даже если хотите, потому что практика показывает, что скажем полицейские и даже некоторые члены УИК не боюсь этого слова и председателя да, под воспрепятствием, вот, то есть, как поводом для привлечения к ответственности, понимают все, просто все, вдыхнул, посмотрел не в сторону, все, на выход. Ну, полицейские не будут руководствоваться? Вот. А, а, да, а, ну, а что курики, руководство, эти понимали, что, если подходят наблюдатели, высказывают претензию, то это не препятствие работе комиссии, а работа наблюдателя здесь, мне кажется, вот прежняя формулировка, она более-менее... Алексей Юрьевич абсолютно точно угадал, что нам с Владимиром Юрьевичем в прокуратуре. А как раз прокуратура указывала на то, что да. за воспрепятствиями есть ответственность в статье 5, 6, Содержание этого понятия ни в самой позиции статьи 569, ни в законодательстве выборов не определено. И мы устанавливаем некую легальную дефиницию, нам, с точки зрения прокуратуры, этого делать нельзя. Поэтому прокуратура просила буквально следующего. Сделать формулировку более обтекаемой, что может рассматриваться в качестве признаков. То есть примерно, я я то, что вы написали. Я бы хотел еще раз сказать, да, э, согласившись с Олегом сказать, что мы уже встретимся по мы это сделали. Я понимаю, почему мы это сделали. Все понятно, Дмитрий. Вот я понял, когда мне коллегичка сказал. Еще вопросы, пожалуйста. Ставлю на голосование. Принять вот это за основу. Кто за данное проект постановления, прошу голосовать? Принять. Разве что? По если щепнулся, свидание кожно. Спасибо. Дорогие местные большинства замечаний. Ой, ой, про объявление. Сейчас только что разговаривал с городским судом. Я не знаю, кто у нас за это отвечает. Но все представители территориальных избирательных комиссий, которые пойдут в городской суд, а там сейчас мне сказали вал заявление. Вал это два или шесть? Вот мне сказали вал. Я, Я, выжил выжил, Я не уточню. Вы У нас в предупредили, что все представители территориальной представительных комиссий, которые идут в суд, должны иметь при себе диплом да. по юридическому образованию. Да, это да, это требование да. закона, и с сегодняшнего дня будут требовать диплом. У кого диплома нет, будут завариваться. Поэтому вот этот вопрос нужно решить быстро. Я не уверен, что у нас все председатели детей, все дети, все дети, все можно немножечко дети, да, все дети, все дети, в дети, все дети, все дети, все дети, все дети, все дети, в дети, все дети, все дети, все дети, все дети, все дети, 10. Так, лицо, которое имеет право выступать без зависимости от имени сказать, организации, на них это не распространяется. Только на. Поэтому Только на да. представителя. Если у председателя нет то сразу можно. Выступать. Нет. Президент может. Ну, сегодня я договорился, что я зайду и получу все определения, которые нужно будет. Вот знать я что и Потому что комиссию как не привлекают к таких делах. мы, соответственно,